Военный эксперт Константин Душенов в программе «Если завтра война на Русь» православный оценил возможность американской разработки танка М1 Абрамс Блачк 3 который западные СМИ назвали аналогом и конкурентом российской арматы. По словам Душенова, американская разработка имеет некоторые похожие черты, такие как необитаемая башня, автомат заряжания и орудия калибром 140 мм. Однако Армату с ним сравнивать не стоит, ведь США в свое время совершили одну стратегическую ошибку, которая сказалась на всей их военной мощи. Чем серьезно на развитие сказалась политическая обстановка в мире, связанная с распадом СССР, американцы стали считать, что русским пришел конец. Поэтому их бывший самый главный соперник больше не представляет опасности. Поэтому расходы на развитие военных технологий были существенно урезаны. Хоть бюджет по-прежнему самый большой в мире, они его используют на так называемые гуманитарные интервенции чтобы насаждать зарубежным странам свою демократию. Вот и М1 Абрамс Блочк 3 попал под нож. Поэтому говорить сейчас о какой-либо конкуренции с Арматой бессмысленно. Технологии американского танка уже серьезно устарели. Все системы нуждаются в качественной доработке. Даже если американцы сейчас напрягутся и постараются возродить данный проект, то придется начинать работу фактически с нуля. Ведь осталась лишь концепция, пояснил Душенов. Другими словами, материалы, технологии, информационное обеспечение, средства защиты, электроника, связь, прицелы, орудия, все слишком устарело, поэтому придется проводить разработки заново, подвел итог эксперт.